Чё это, блядь, такое? Посмотри, блять, обзор сделай, я не знаю. Блять. Ну, привет. Мне тут сказали, что если я сделаю еще 20 обзоров, то мне наконец-то вернут мой паспорт. Так что, я думаю, это в моих интересах. И давай сейчас мы распакуем эту коробочку. От кого хоть эта коробка? Китайца, как всегда. А, блять, опять <говорит> пиздоглазая, да? Ну ладно, давай распакуем. А, кстати, эти суки знают, чем меня потешить. Это же опять сисечка. Сисечка, это нужно, это самая важная вещь в нашей жизни ну, У меня тоже есть хочет. А нет, блядь, это в другом видосе как-нибудь. В принципе, коробка в коробке В пакете, блядь Кстати, пупырки тоже важная вещь Но сисечка лучше, она хороший антидепрессант Ну такие, знаешь, лайфхаки Вейперские На самом деле не очень вейперские Вейперы не любят сиськи О, блядь, боже мой О, блядь, боже мой НЕТ, НЕТ, нет! Я бы сейчас мог рассказать про папу или про маму того пиздоглазого... Блять Я забыл, как это слово, инженера, который спроектировал эту ебалу Но вместо этого э, я тебе просто покажу, что тебя встречает в этой коробочке В этой коробочке тебя встречает страх и ужас человека, который, блять, с детства топтался по конструктору Лего И ненавидит, блять, его всей душой Просто встречай это ёбаный, блядь, ларец смерти. Это шкатулка Пандоры, блядь. В принципе, это шкатулка Пандоры на все случаи жизни. Здесь тебе и РДТА, и испаритель. Парить его, конечно же, я не буду, потому что нахуй он не нужен. Он вообще на 1,8 Ома. Алло, прикинь, 1,8 Ома. Ты можешь, блядь, эту ебалу в сборе накрутить на игошку и она будет работать при этом. Помимо того, что ты можешь эту хуйню в сборе накрутить на игошку, здесь у тебя даже есть сквонг-пин, если ты купил себе... Дрипбокс uh, 60-ваттный, который нихуя не 60-ваттный, тоже, блядь, от пиздоглазых. Ну, такая себе разработка, честно говоря. Про него я вообще говорить не хочу. Это, блядь, еще хуже, чем лимитку сосать, uh, то ты можешь использовать сквонк Пин и специальную юбку, про которую я тебе тоже расскажу, которая тебя встречает в этом комплекте. Потому что если ты посмотришь, здесь можно использовать как рыда, можно использовать как сквонкер рыда. Можно использовать как э, бачок на испарителе под тугую сигаретную затяжку. Вообще, как, кстати, обдув там конский, верхне-боковой. Короче, сам увидишь, я тебе потом расскажу. И можешь использовать так, как я сегодня и буду использовать, в виде RDTA. -шки. Я посмотрю, на что она способна, я расскажу тебе, что она может, не может. Собственно, про испаритель, который ты можешь натянуть даже на игрушку, я его сейчас попробовать, Блядь, я его туда только запихнул. Короче, я вот эту вот плевру порву, блядь, она мне уже заебала. Честно, блядь, лишим эту коробку девственности, блядь, я не знаю, разъебывать так разъебывать, пиздогвазы опять не смогли, об этом поговорим, да, блядь, сейчас и поговорим, ты, блядь, посмотри на комплектацию только. Здесь тебя встречает испаритель, блядь, испаритель на 1.8, 1.8, 1.8, привет, Егошка, привет, МТ-3, все как положено, тугая сигаретная затяжка, верхний обдув, огромное отверстие под же подачу. Вопрос, нахуя они здесь такие большие, остается открытым, бросим его обратно. Здесь под индексом I, если ты посмотришь на вот эту бумажечку, ты увидишь, что это должно быть вот здесь. И под I, I, I, I, блядь, у нас как раз-таки крышка для этого испарителя. Да, здесь хуева гора крышек, и они, сука, несовместимы, блядь. Об этом поговорим потом. Здесь тебя встречает цыганский, извини, петреподобный дриптип, который держится на внутреннем оринге. И если ты его снимешь, ты сюда больше ничего не нацепишь. То есть вот дырка, вот хуйня дырка хуйня а дальше у тебя есть обдув обдув тебя регулируется верхней вот этой вот крышкой крышкой которую ты жирными потными руками как у меня сейчас никогда не провернешь но если ты посмотришь вот у тебя дырочка которая делает тебе пыш пыш пыш пыш а здесь резьба для того чтобы ты мог вкрутить сюда этот испаритель испаритель является шахтой баксом на 2 миллилитра в принципе для этой херни этого достаточно что дальше дальше. Давай, да, давай я возьму мечту владельца дрипбокса, а именно склонковый пин ну доставать я не знаю его есть ли смысл это обычный пин который вкручивается его достать отсюда весьма сложно потому что видимо блять они его в поролон вкрутили но если ты посмотришь то а, черт возьми давай я, наверное возьму пинцет чтобы тебе было виднее а, если ты посмотришь то а, это склонковый пин обычный под шельцевую отвертку ничего нового сверхтехнологичного он просто позолочен и в принципе хуй бы с ним может быть даже кто-то этим будет пользоваться Соболезную я этим людям, конечно. Ой, извини, задумался ты уже здесь. А, давай мы дальше посмотрим на комплектацию этой шкатулки Пандоры. И, в принципе, смотри. А, дальше нас встречает хрень для того, чтобы сделать из этой еблды дрипку. Как это делается, я тебе расскажу позже, а, когда я разбирать буду рдта ташку и показывать тебе, что с ней вообще можно сделать. В принципе, в принципе а, Конструктив весьма прост, напоминает, если ты уже видел или вертел в руках карму, карма RDTA. В принципе, вот похожая система и работает нормально, работает хорошо относительно. Относительно чего, я тебе позже расскажу. Дальше, опять же, возвращаемся к любителям странных вещей, а именно к сквонкам. Специальная юбка, бля, прикинь, они сделали специальную юбку с верхним, сука, обдувом, блядь для к дрипки То есть, прикинь, ну, ты не сможешь использовать дрипку со склонком если ты э, не оденешь эту юбку. Ну, вообще сможешь, но почему-то Aspire обдолбили какой-то дичайшей травы. Во-первых, соорудили вот эту всю хуйню. Кстати, мне надо будет потом провести анализ, понюхать коробку, не пахнет ли она травой. Потому что все-таки мне почему-то кажется, что так и есть. Здесь, опять же, гравировки, блять, квадфлекс, аспирия, все дела, пазики. Э, шутки про ментовские пазики уже нихуя не актуальны. А, сами отверстия обдува находятся вот здесь вот, если ты посмотришь, здесь у тебя где-то должны располагаться спирали, чтобы их обдувать, а захват воздуха идет сверху. Вот это вот кольцо, оно болтается как говно в проруби. Вот просто вот ты можешь его крутить, кручу-верчу, наебать хочу. А, ты можешь просто случайно задеть в штанах, вот так провести, и оно... Про... Вот смотри, я ставлю палец, вжжж, блядь, не получилось, вжж. Короче, блядь, я тебе отвечаю. Крутится оно хуево, Ну, в смысле как? Наоборот оно крутится слишком легко. И вот это вот хуево, а, Я, пожалуй, положу эту юбку обратно. Адаптер самая необходимая вещь в любом девайсе. На самом деле нет. Это адаптер под 510 дриптип. А, я уже не помню, блядь, куда он накручивается. Я потом гляну. А, вспомнил. Ты можешь его использовать вместо обычного дриптипа на rdt шке Про нее буквально вот-вот. В принципе, по комплектации почти все, кроме того, что здесь есть матовое брендированное Aspire стекло. Я только попробую его достать, потому что, сука, матовое, то оно, блядь, снаружи. Но, кстати, я смог. А, стеклышко приятное, стеклышко реально приятное на ощупь. Следы, блядь, остаются пиздатые. Но мне нравится вот этот, вот, блядь, хуйня. Я не знаю, как это правильно назвать. Там, где написано Aspire. Шрифт прикольный просто, я не знаю, если кто знает, напишите в комментариях, что это за шрифт. Буду использовать в повседневке. И, в принципе, белая карабулечка, Белая карабулечка с допами в виде всяких рингов, ваты, двух ебучих клептонов, которые намотать можно, блядь... Ну, не знаю, даже если у тебя одна нога, и та вся, блядь, не знаю, разъебана от взрывов снарядов. Почему бы и нет? Брендированный, опять же, все брендировано. И вата. Вату я тебе опять скажу, хуй знает в какой раз... Никогда не использую вату, которая даже приезжает в ZIP-пакетах отдельных, блядь, в коробке. Не знаю, даже если она ехала другим, блять, поездом из Китая в тебе, не используй ее, она воняет. Она воняет чаще всего какими-то, блядь, немытыми, блядь, узкими руками, узкоглазыми руками. В принципе, смотри, я вот это сейчас все упаковываю, а ты пока можешь посмотреть с другого ракурса. рдташки предусмотрена даже верхняя заправка они я поговорю о ней мы поговорим чуть-чуть позже смотри сверху тебя встречает чав кэп который можно вот таким образом скрутить и как раз таки накрутить вот этот 510 адаптер смотрится кстати с ним эта херня более или менее нормально но сука долларийного резьба она может слизываться сюда ты вставляешь дриптип все дракончик там не знаю что еще гландую чесалку можно на нацепить и так далее и так подобное а можно вытащить Купол. Купол, который регулирует обдув. Он, сука, из пластика, блядь. Пластиковая хуйня, которая может при нормальном билде, хотя бы в юзах, там поплавиться к хуям собачьим. Но зато есть хорошая вещь, как обдув и двух, и одной спирали. Весьма приятная такая фича. В принципе, сейчас большинство rdt используют только заглушки. И это не очень приятно. Дальше, юбка. Если ты посмотришь на вот эти стрелочки, то ты наверное поймешь, ага, значит нужно пихать это так и правильно, нужно пихать это только таким образом, потому что здесь обратно тебя встречают те же пазики, которые были на другой юбке, которая предназначена для склонковой дрипки. Вот эти пазики, вот эти стрелочки, обдувчик типа псевдонижний, но на самом деле нет, это чисто боковой обдув и спирали здесь висят достаточно низко и далеко от твоего рта, скажем так. А, весьма хорошее отверстие в стойках, где-то под 2 мм. Стойки разнесены достаточно слабо, потому что, ну, реально мог, можно было бы что-то пожирнее сюда намотать. Но, увы, увы, не получится у тебя этого сделать. Стандартные шестигранные винты, вивости, стойки, ничего необычного. Теперь самое ужасное в этой рдт это, блядь, отверстие под вату. Ты помнишь авокадо? Авокадо 24, авокадо обычный. Так вот, здесь та же хуйня. Ты, блядь, больше, чем на 2,5 миллиметра сюда не намотаешь. Ну как, намотаешь, говно вопрос. Ну, во-первых, у тебя поплавится вот эта юбка как хуям. А во-вторых, ты сюда не пропихнешь нормально вату. И она не будет нормально смачиваться. Это пиздец. Как и вот эти вот ямочки. Ты такой думаешь, блядь, а что это за ебаные ямочки? А эти ямочки предназначены для заправки этой хуйни. Как, блядь, это заправлять, Еба его мать? Если сюда присмотреться, ну, ты вряд ли увидишь. Я, блядь, еле увидел. Я увидел только, когда повернул это на свет. Здесь дырочки, дырочки, такие маленькие дырочки, которые ни в пизду, ни в красную армию. Дальше ты можешь раскрутить это все. В принципе, раскручивается это достаточно просто. Снимаешь вот этот адаптер. И как раз-таки ты можешь превратить легким движением это все в дрипку. То, что я тебе говорил, херня для превращения в дрипку. Ты просто берешь ее и накручиваешь по 510 резьбе. Кармаки, привет! Uh, опять же, одеваешь хоть этот купол, точнее, хоть эту юбку. Хочешь, одеваешь сквонковый. Доставать я ее не буду, в общем, ты понял. Сквонковый пин все дела. Ну, ребята позаботились о том, чтобы когда ты юзаешь сквонк, у тебя не было переливов. Поэтому там верхний боковой обдув. Может быть, это имеет смысл. Но сквонкер вообще сам по себе не имеет смысла. Да, минус. Uh, минус этой РДТАшки, слэш РДАшки, в том, что, блядь, ты здесь много жужжения не поместишь как и ваты в принципе сейчас я наверное буду а нет я тебе сейчас еще покажу как это дерьмо выглядит в сборе дрипка в сборе бак но ну, а я это сделал короткими кадрами вот это вот состояние бака 2 миллилитра э, испаритель это же и шахта и прочая хуйня в принципе вот обдув регулируется то что я тебе и говорил ну ты все равно нихуя не увидишь я нихуя не увижу никто нихуя не увидит я не знаю кто этим будет пользоваться однако все-таки адепты такого говна найдутся я надеюсь, ты не из них, мой юный друг Дальше Нас встречает вот такая вот дрипочка В принципе, обычная версия дрипки То есть, то, как ты привык Регулируемый обдув Все тот же кэп, который на АШКЕ, Все вроде бы стандартно, ничего необычного а, Та же юбка Все то же самое, те же пазики Сейчас я поменяю юбку Одену та, которая подразумевается ребятами для склонка и покажу тебе, как она выглядит. Она напоминает Саппорт 22 мм, если тебе это о чем-то скажет. В принципе, больше о ней говорить ничего не нужно. Но я так тебе просто ткнул, ты посмотришь, все, поставишь лайк, молодец. И вот тебе тот же самый Саппорт 22 с верхним обдувом. Он регулируется вот таким вот образом, крутится все, опять же, как я говорил, как говно к проруби. Единственное, что прикольно в этой всей теме, это гравировочки и полиграфия. Она весьма прикольно сделана и весьма нормально держится. То есть... Ну, ты не сдерешь, потому что это ебаная гравировка. На стекле не знаю, стекло если уронить, ему, конечно, пиздец будет. В принципе, сейчас я буду это все наматывать. Наматывать я буду ее как RDTA-шку. Как дрипку я пробовать не буду, потому что если я попробую ее как RDTA-шку, то, в принципе, станет уже понятно, что она может выдать по пару, что по вкусу. Но имхо, сразу скажу заранее, она мне напоминает очень FODY RDTA. И я не ожидаю от этого девайса огромных облаков, но хотя бы немного вкуса. Потому что мне хотелось бы его здесь увидеть. это дерьмо э, в принципе почему я даже не показывал вот этот раз намок? потому что это достаточно стандартные стойки стандартный девайс в плане орды ташки насчет дрипки я вообще даже тебе говорить не буду я сейчас сюда напялил топ -кэп, который поддерживает верхний обдув который опускается по двойным стенкам бла-бла-бла короче мне просто стало интересно сравнить как он поведет себя по вкусу и потом я дема стандартный с псевдо нижним обдувом и тоже мне чисто для себя ради интереса будет Приятно, скажем так, высказать свое мнение и сравнить хотя бы для того, чтобы ты мог примерно понимать, что тебя ожидает. В общем, насчет, кстати, некоторых нюансов, пока я не забыл. При заправке тебя ждет разочарование века, потому что здесь нет никаких отверстий под заправку, ничего, в клоузапе ты это все видел. Ну, если ты, конечно, не совсем больной человек, будешь пихать в те маленькие отверстия под спиралями иглы, не знаю, или еще что-нибудь страшное. Ну, можешь еще иглу в вену запустить, но я не знаю, поможет ли тебе это в жизни. А дальше. Особенность девайса 22 мм. Ну, блядь, ребят, честно, это прошлый век. И, кстати, да, еще одна особенность. На механику нежелательно это вешать, как минимум, потому что пин выпирает, по крайней мере, в режиме RDTA-шки не очень хорошо. В режиме дрипки, именно не склонковой, а обычной, выпирает достаточно сильно. И это положительно сказывается на его юзабельности с мехом. Но камон, блядь, 22 миллиметра, ребят. Ванночка, ваночка там и так маленькая в режиме дрипки. Что уже говорить про, не знаю, про вот этот сквонг, который работает как-то над ебись. Сейчас я попробую сей девайс. Заправлено у меня здесь кем-то блу. Вот пачка, я не пизжу. Вот, блядь, все заебись, все охуенно. А, вата, я тебе скажу так. Я еще не парил, я залил полный бак до того, как надеть купол. Я просто скрутил стойки. Они здесь скручиваются как на комбо, на прочих вот этих девайсах и так далее и тому подобное. Просто залил полный бачок, закрутил обратно, промочил ваточку, ее, потому что кенда все-таки нихуя не впитывает до тех пор, пока ты ее не прогреешь. И все, я смотрю, у меня, блядь, уже потихонечку здесь пустеет, хотя я еще не парил. Ну, в принципе, этим я сейчас займусь, а ты можешь понаблюдать в ускоренном режиме. Я поставил тот, который с псевдо-нижнего Он Опять же, пазик в пазик, все как положено И сразу главное отличие, которое я могу тебе сказать Между этими двумя капами Это затяжка Билу В2 Это затяжка какого-нибудь там бачка а, Наподобие, наверное к Ктулху Третьего Либо же даже Криуса 22 Не знаю, может быть чуть-чуть легче Бериеры это, говорили они не будет заебов, твердили они. А заебы есть. Знаешь, даже несмотря на то, что здесь спирали в 2,5 миллиметра, все равно эта хуйня пропитывается, с... ну, реально, с очень большим трудом. Несмотря на то, что здесь кенда, все, блядь, по канону, нахуй. Если ты берешь себе РД Таху, ты берешь себе кенда, бекон, блядь, что-то подобное, что тянет Джони, хоть, блядь, чистую вискозу. А можешь еще, не знаю, впихнуть сюда тампоны из комнаты своей толстенькой мамки. Но, не знаю, парить тампоны, это как-то не очень. В принципе, как и шутки про толстеньких мамашек. Это весьма, знаешь, такой тяжелый юмор. Однако сейчас не про это. Сейчас про РДТАшку. И, блядь, давай пройдемся по минусам. Минусы. А, ебучий чавкеп. Ебучий пластик в чавкепе. Реально, все, что, все резьбы на, на чавкепе. Это ебаный Дуврин. Дуврин слижется, блядь, пизда. Пару раз упадет, расколется нахуй. Дальше винты. Не, кстати, про винты потом. Потому что это плюсик. Спойлеры. А, обдув. Билу в В2. Криус 22. Оператору понравился больше вкус на этом кэпе, в чем я, блядь, вообще сильно очень удивлен, потому что как бы сапор, что вкус, алло, ну, не знаю, опять же, субъективщина, может быть, ему реально понравилось. Мне не понравилось, потому что достаточно тугая затяжка и... Малая... Не, пара а вот вкуса маловато. С, С этим кэпом. С этим кэпом, в принципе, все хорошо. Здесь не так э, касаются лопасти спирали, но если ты, сука, думаешь, ух, блядь, прикрою я-ка я обдув, ты прикрываешь, и у тебя обдувается половина спирали, если ты сюда посмотришь. То есть, если на том же лимитлесе ты можешь хоть как-то повернуть купол, и у тебя обдувается центр спирали, то здесь это не сработает. Но зато ты можешь здесь крутить, вертеть, куда хочешь, здесь пазики, юбка не провернется. Это удобно. Дальше, минус, заправка. Ее нет. То есть тебе нужно либо откручивать нахуй все со стойками, блядь, заебись, чтобы охуенно было. Но это такой заеб, ты себе даже представить не можешь. Но с другой стороны, ребята к этому не подошли основательно, потому что открутишь нахуй весь бак. Я хотел сказать, типа, что можно держась как-то... Не, ну, кстати, можно, да, вот так вот открутить, залить тупо в сам бак. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны, это заеб. Ну, как бы идешь на такой по улице, бля, надо заправиться, это пиздец. Это неудобно реально, ну, непрактично. Не неудобно, но непрактично. Могли к этому подойти лучше. А спайер я знаю, они могли реально сделать лучше. Uh, Укладковатый, Пиздец, 2,5 мм спирали уже не тянет. Мотай что-то на 2 мм, да, это может быть низкое сопротивление, но хуй бы с ним мотай что-нибудь нежирное тогда. Либо, не знаю, как-то извращайся с количеством витков. Uh, в принципе... Девайси она весьма занятная в виде дрипки, я ее не пробовал, но, опять же, RDT, дрипка, она здесь не будет особо отличаться, потому что и так, и так, Кенда проводит хорошо, все нормально с жижеподачей, все должно быть идеально в этом плане. По вкусу, сказал, он есть, на, этом, на этой юбке он мне понравился больше. По удобству, ну спорно, винты заебись, вот это вот реально заебись винты. У ТФ восьмого время показало, увы, они, блядь, подосрали, у лимитки нахуй, это ебаная хуйня. Мне просто стыдно, блядь, даже было это в руки брать, но, сука, еще и в рот пришлось взять, знаешь, так облизнуть. А, окей, а, в принципе, девайсина зачетная, я, честно говоря, ожидал от пиздоглазых вообще какой-то дикой хуйни, но нет, мне понравилось, знаешь, я боюсь, что я становлюсь говноедом. И на этой охуевшей новости мы заканчиваем этот выпуск. Ты можешь оставить свое мнение в комментах. Можешь подписаться даже на канал, если тебе такой говновидос, блядь, понравился. А с тобой был я. Ёбная хуйня под вот таким вот длинным названием. Если тебе интересно, на, посмотри, запомни, загугли. В принципе, купить ее в стране ты можешь. Ну, в стране, в смысле, в Украине, в России тем более. На края закажи прямиком из пиздоглазии. Но, опять же, на свой страх и риск. Девайс интересный, но не для всех, потому что, сука, 22 мм, это все-таки уже прошлый век. Опять же, я с тобой прощаюсь и увидимся в следующем видео. Короче, ребят, смотрите, я внезапно уже, блядь, в пол первого ночи, когда мы уже все отсняли на трехсотку, и на вот эту ебакваку обзоры, обнаружил, что РДТ-Ашка жрет, очень хорошо понимает жидкости за счет того, что у нее вот эти вот как раз такие пропивы под спиральми, которые я думал, что предназначены для заправки. Хуй, я обоссался, заправляется она вот таким вот образом, то есть ты придерживаешь само стекло и откручиваешь, как раз таки для этого эти пазики и сделаны были, откручиваешь эту хуйню, заправляешь сюда жижу, все, заебись, блядь. Работает хорошо. Кстати, реально, ну, тут Aspire постарались. Это я, блядь, лох, Короче, я не догадался. Я слишком тупой для этого говна а, дальше. Мне сказали, блядь, делать все быстро, так что я буду говорить настолько быстро, насколько у меня это получается. Я ебучий Эмином, блядь, в сфере вейпинга, хуй бы с ним. А, короче, вот эти вот дырки под спиралями предназначены для того, чтобы когда ты тянешь, каким-то ебучим образом жжони попадает сразу в ваночку, помимо того, что он попадает по вате к спиралям еще. То есть, блядь, я не знаю, как они это сделали, но если ты сейчас посмотришь, я сейчас еще пару раз напасну оператор сфокусится на вот этой ебалде, тут Жижоний тупо захлебывается в базу, он держится здесь в ванночке, ванночка какая-никакая есть, и это нихуя себе как способствует тому, что я на ней гористом до сих пор не словил. То есть здесь вот эта тема с тем, что ты паришь под углом, реально работает. Просто вот реально, смотри сейчас, за фокус это плес. Сука, я не могу перестать орать. Бля, прости, мой друг. Короче, мне тут сказали, что... А, кстати, привет. Мне сказали, что если я сниму еще 20 обзоров, мне наконец-то отдадут паспорт. Блять, сука. Бля, не, прекращай эту всю хуйню. А, Блядь.